Примчал на болты, э -э двигаю в сторону сковчина. Все приезжают пенсионеры, они на лето приезжают. Ну сейчас ласточка ходит, так на выходные можно приезжать. А местных я не помню, что здесь местных тоже не знаю, может один-два двора. В принципе, срубик-то видите, да, на норму вообще остался, крыша только завалилась, а крышу восстановить можно хозяйство поднять. В общем, наедине с природой. Иногда, конечно, машины проезжают. Вот дорога раскатанная. Но это бывает, как я понимаю, очень редко. Крапива кругом. Это вам не европейская крапива. Жжет, жжет. Ну, как, как известно, все-таки она полезна. Природа как-никак. Человек без природы никуда. От времени постаревшие домики, покосившиеся, в общем уже стоящие в полной разрухе практически. Это встречается здесь кругом-кругом. Ни одного коренного жителя здесь не осталось. Здесь только покупаются домики и заселяются. В вот основном приезжими из Москвы, из Питера. Ну, в последнее время из Питера в основном, со слов таксиста. Тишина. О, птенчик. Принял опрометчивое решение и поменял штаны на шорты. И вот весь крапивой обжегся. Короче. Продвигаемся. Практически до, до двери дошел. покосившиеся Дверца, там заброшенный дом. Сейчас. Обробую. О, что-то тут еще хламец -то -то приличный. Это шапка, я думал, это кролик. Ну, да, вот так вот. Что здесь? борись до последнего. Место под солнцем. Что имеем? Заброшка, заброшка, заброшка. А вот еще вин, вини, винишка стоит. Муска, ну и Акварельные краски. Да. конечно ноги жжет теперь вообще конкретно там это самое отлома чехол короче всякого хлама тут по навалу фотография мальчика да вот так вот так вот. здесь какие-то призраки еще обитают вот так вот жили Холодильник, очки какие-то вообще. Да, люди как будто просто собрались и свалили отсюда когда-то. Да, интересно. Судьба чья-то. Просто вообще один хлам. Какие-то шмотки остались. В общем, да, вот. Я вышел снова на улицу. паутина все покрылось. Да, под впечатлением, конечно. Ну, таких домиков, наверное, по России хватает. Вот но тем не менее русский дух ощущается ощущается такая вот э, смена эпох когда-то здесь кипела жизнь теперь ее нету а крапивка прижигает вроде говорят крапива-то полезная да если жжет душа поет просто прекрасная прекрасная далека очень круто где вы найдете телевизор лучше чем этот а, ну безусловно может быть и есть но там где это есть там есть люди здесь людей нету и здесь вот можно просто восторгаться и отдыхать природой смотреть как шелестят листики как бегут облака в общем природа то что откуда мы в принципе и произошли вот это все вот перед моими глазами и да кстати в одном из заброшенных заброшенных домов мне повезло я нашел все необходимое. Там некоторые продукты я с собой привез. Сушки, там, это самые огурцы, помидорчики, сосиски. Это, конечно, покупное, но вот э, все необходимое для готовки я, конечно, нашел в одном из домов. И поэтому я, э, в принципе, рад, что не пропал и организовал себе какой-то минималистический стол. Помните сегодняшний рисунок, где было написано «Бороться до конца». Вот, в принципе, огонь тоже боролся до конца. Но на уши дает реальная тишина. Она подобна вечности. Если вот прислушаться и даже пропустить, опустить звуки углей, то... Тишина здесь просто неимоверная. Это просто нереально. Такого ощущения у меня еще никогда не было, когда вот полнейшая тишина и спокойствие. Ни единого звука. Бывает какая-то птица где-то вдалеке пролетит и это можно слышать но тишина реально давит на уши что-то вообще такое особенное в этом месте в общем с добрым утром вас так надо короче это 130 холодненькой водички из под родничка вот, чтобы быть здоровым и жить Дольше, в общем, как бы, ну, вообще, в первую очередь, чтобы не, не пить всякую химозу. Вот, в принципе, здесь даже оформили. Смотрите, да, так нестячно, откуда она идет. Идет она вот по трубе, по трубе, по трубе. М -м так. Откуда, откуда, откуда? А, вот и сам родник. Ну, прикольно. А -а вот что написано, земля... земляки, родник это наше общее достояние, не лезьте в него, кто попал, останемся без воды, есть люди, которые им занимаются, вот, вот так вот здесь табличка даже написана. Ну что хочет сказать, конечно одного дня в деревушке-то мало, хотелось бы побольше, вот. да вообще целое лето наверное провести, а может быть и какую-то часть зимы, ну мне понравилось, советую всем.